Ну вот, дождались мы субботы, это базарный день, и приехали на Гергибельский базар. Находится он на территории заброшенной, заброшенной вертолетной площадки. И здесь каждую субботу проходит рынок, куда съезжаются со всего района из соседних районов, и на самом деле затариваются по полной. Начиная с сыров молока мясо и заканчивая сеном и мешками с мукой ну пойдем смотреть и вот неожиданно видите увидели что вы подшиваете коверт по размеру шьете да Нет, ну края. края то есть по размеру который необходимо обрезается да, да? ну вот Какие замечательные. Да. Какие вкусные. Мы это Только Коржики же тоже. Коржики тоже 550 рублей. 350. Это что? Это же мука какая-то, да? Это пророщенная пшеница. Это солод называется по-русски. Ага. Солод. Не хочешь купить пророщенный? Но ведь солод. Это очень полезен, то есть а, это солод вы сами проращиваете. Да, то есть, да, да. Так солод мы тоже можем делать самостоятельно. А, у нас мельничка есть, у нас дома есть мельничка. И а, вы знаете, как делается? А, надо очень много. И а, на воде оставляешь сутку и вытаскиваешь. Чтобы она, вода стекло, на мешке чуть-чуть удерживаешь ее, потом заворачиваешь и спрячешь. От этой теплоты, она влажная же бывает, мокрая, она начинает расти. Угу. Вот так мы делаем волокитная цена. Ну самая да. Самая да. Самая. А, скажите, это пшеничная мука, да? Да. Это, это соло. Соло, пшеничный соло, соло, соло, да. Попробуй. Uh -huh. Очень вкусная <плотно> она. Ммм. Mm. Mm. Uh -huh. Эту давай. Ага. Это вкусно. Вот смотри, да. Ведь мы же можем тоже это делать дома самостоятельно, да? Да. Ну а если мы покупаем солод в магазине, у нас продают солоды в магазине, да? Они для изготовления самогона. Но это солод. Да? Очень вкусно. Хорошо сварите? Кукурузные муки. Ходи, Считай хозяйка. 500 рублей. Уже посчитала все? Я уже посчитала. Конечно. Мужской клуб тут у вас? Да. Нужно табачокс, да? Местный табак. Да. Хочешь? Да. Но пахнет не табаком, а чем-то, чем-то чем чем таким. Ну, В общем, махорки были. Да. Да. Щес, щес, помню, кофе. помню. Курил такие, да. Ну, и, такая. и нюхательный был такой. Ой. Чистой сигареты нет. нет а это да. чистый местный. Всякая масса. ерунда. Да. да, я скажу так. Замечательные продукты и полезный табак. И это и полезный, и чистый. Да, да, да. Чистая экологическая. Да, да. Вы сами тоже берите друзья. А я думаю, что за тоненькие сигареты они курят, а это, оказывается, сигареты вот что. На бакане Вообще, да. там два-три даже... Морская капуста чистый. бывает. А для Это в самом лучшем случае. Морская капуста витаскует, вот этот кордон с морской добавляет, режет и добавляет, и сигареты продает. Я. <гаспоцит> Специальные, самые, <гаспоцит> да, нарезанные. Вот да, нарезанные. как да, раньше другой, махру, другой. да. Действительно. Но раньше махру в эту, в газетку заворачивали все Газета, время. Это вообще вкус другой да да да, да. да, да, да, да, да, Запах. Газет. <социт> а выкурил и умный <пал> стал, да, да, да, умный стал. Все, знаешь И газету прочитал. <пал пал пал> Из Екатеринбурга. Вот сюда приехали, да? да? Да, да. У нас в Дагестане всегда да. солнце. Солнце, люди да. солнечные да. у вас в Дагестане, да. У нет, нет. Да, да. да. Ладно, Спасибо. Вот эти... И мясо чистое у нас. Да. Ага. До свидания. Откуда чудес? сам живет? Да-да-да. Если как... вы Это знаете местоположение этого гражданина, просим сообщить. У, да. у нас все замечательно. Все прекрасно. Да. попробовать-то можно? Конечно. Сказали покормить? Ну да. Не будем. Немножко. Подкормить. Можно, можно. Слишком неуспешно. Лишний вес мужчине Полагаю. лучше пускай. Вещь. С лишним весом? С лишним весом. На что можно ухватиться? Есть еще мягкий? Вот это. А мягкий попробовать как? Вот так, да? Ну хорошо. Потом в ютубе себя найду. Возможно. Вот видишь, а здесь еще и э, укроп сушат на зиму. А мы как-то вот не очень а, это ну делаем. По-моему, надо хотя бы штучки три еще взять. Так. Ой, потеряла. Все. Приехал. Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. В Султынске да? Так э, слушать надо, жену-то говорю. <голос> Сам говоришь, <связывается> слушать надо. <голос> <голос> <голос> как ловко. Я так не умею. Вы учились и научились. Вот <голос> ты, Витя, учись. Я, я смотрю и вижу, что какая-то новая технология. Я бы стал э, шоркать ножом эту чешую. А тут вот видишь, как, как кожу снимают. Раз. Ой, как Вкусно, у меня аж плюнки тут. Буду сегодня жарить Рыбу. Лично возьми, измелько чуть. Блин, блин, с женой ну взрослые такие жарят, и... не жарят, получилось да. ничего у них и... да, вот можно чаровать а, путин туда-сюда Жена говорит причем здесь путин говорит прибрежье самое экологически чистое мясо, которое едят, и самый лучший абрикосы. Здесь. В мире. Про абрикосы мы уже знаем. Да. Ахмед это, это, это другие а, есть? Шиндала, есть. Вот, да. Да, Ахмед нам и объяснил. Я его спросил. То есть, значит, это халяльный продукт? Он а говорит, да. Еще, еще один момент, там что есть? Почему вини-уксус? Вини-уксус, технологический процесс, один год. А в уксус два года. Вот, два месяца. Да, да. Вот э, очень такое большое заблуждение. Говорят, английский чай, это же классно. Откуда в Англии чай? Он там не растет. Так и пишите, что Шри-Ланка. Да, может быть, англичане и там как бы владеют этим, но это не английский чай. Правильно? Совершенно верно. Спасибо вам большое. Всех До свидания. Всего доброго. Больше шерсти? Да. А что, да. чтобы тепло было? или Чтобы голову Вот я на работу вот, в Екатеринбург вот, вот так. В Екатеринбурге вот. приду. Как? Да. Ну как? покажись. Да. О, нормально. Настоящий чабал. Настоящий. Только не хватает коняя сам. Стаблю мы уже видели. Да. Ага. Да. Мне же, мне ничего не... Ой, какой ты смешной! Да, О, красиво! Да, красиво. красиво да? Ребята сказали, что уходить без папахи с рынка нельзя. Вот я купил. Красиво. Базар заканчивается. Мы кое-что купили. Возле каждого лотка были интересные встречи и разговоры. Приезжайте в Дагестан. Пакуйте чемоданы, а мы идем навстречу новым знакомствам и новым впечатлениям.